Всем привет, я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео мы поговорим о том, как украсить елку на Новый год, чтобы она смотрелась красиво и стильно. Первое, что нужно сделать, это определиться с цветовой гаммой и стилем. Если говорить о цвете, то сейчас в магазинах продают готовый набор елочных игрушек, где цвета уже гармонично подобраны между собой. Из таких классических, уже можно сказать годами проверенных цветовых гам хорошо смотрится красно-золотая. Красный также хорошо сочетается и с белым. Также всегда хорошо смотрится голубой цвет в сочетании с белым и серебром. В последнее время стали модные елки, украшенные в фиолетовой цветовой гамме. Также появилось очень много игрушек в пастельных тонах. Такая цветовая гамма хорошо сочетается с серебром. Как и в каких цветовых пропорциях украшать елку, это, конечно же, решать вам. Но есть уже такие проверенные формулы, которые люди используют годами. И самая распространенная, наверное, это формула 50 на 50. Когда мы берем половину игрушек одного цвета, а половину другого. Есть еще такая пропорция, которой пользуются все дизайнеры. 60, 30, 10. Когда 60% это у нас один цвет, 30% другой и 10% третий. И вот в украшениях елок, как правило, 10% это либо золотой, либо серебряные цвета. Также елку можно нарядить монохромно, используя всего один цвет. Такой прием эффектно смотрится на белых елочках. А можно сделать яркую елку, используя все цвета радуги. Чтобы не ломать голову, купите уже готовый набор в магазине в тех цветах, которые вам понравились. И мой совет, купите еще один такой же набор для украшения других элементов интерьера. Вот этим дополнительным набором можно украсить композицию на столе, на подоконнике, можно сделать подсвечник или венок. Очень важно, чтобы декор елки сочетался с остальным новогодним декором интерьера. Также можно украсить елку, придерживаясь определенной стилистики. Сейчас в моде эко-стиль и стиль хюги, поэтому елку можно украсить деревянными игрушками, шишками, колечками сушеного апельсина и любым другим природным декором. Если у вас классический интерьер, то хорошо будут смотреться бело-золотые украшения в современной классике. Также в моде ретро-тема. Если у вас остались старые советские игрушки и открытки, то можно задекорировать елку в этом стиле. Еще можно украсить елку как-то тематически, например, в стиле Гринча. Можно выбрать тему новогодних сладостей. Также можно проявить фантазию и украсить елку как-нибудь с юмором. Перед каждым новым годом астрологи называют цвета будущего года и рекомендуют в этих цветах покупать наряды и украшать стол и интерьер. Можно оттолкнуться и от этого. 2022 год – это год голубого водяного тигра. Основные цвета – это синий, голубой, серый, белый и серебряный. Очень актуально будет нарядить елку в этих цветах. Начинает украшение елки с развешивания гирлянды. Ее можно повесить несколькими способами. Обматывая по кругу, кругами параллельно полу, либо в диагональ. Спуская сверху вниз, можно развешивать волнообразно. Используя два вида гирлянды и развешивая их по-разному, ваша елка будет светиться еще ярче. Дальше переходим к игрушкам. Сначала равномерно развешиваем большие шары и крупные элементы. И так переходим к более мелким. Завершающим этапом у нас идут бусы, мишура, ленты. Их также можно развесить по-разному. Например, кругами параллельно полу, крест-накрест, в диагональ, широкими и мелкими волнами. И здесь также можно скомбинировать два вида развеса. Макушку елки можно украсить красивой композицией, рождественским цветком, пикой или звездой. Крестовину, на которой стоит елка, обязательно тоже нужно задекорировать. Можно поставить елку в корзинку или прикрыть низ елки специальным ковриком. Елку можно сделать и стилизованной на стене, например, из мишуры или гирлянды. Вообще вариантов здесь масса. Кстати, у меня на канале есть ролик, как сделать вот такую елку в скандинавском стиле из палок. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Ну а как наряжать елку минималистично или всю украсить игрушками, здесь зависит только от вашего желания и возможностей. А главный секрет красивой елки это ваше новогоднее настроение. Наряжайте елку всей семьей под новогодние песенки, и тогда точно она подарит вам много прекрасных праздничных воспоминаний. Я желаю вам всего самого хорошего в наступающем новом году и до встречи в следующих видео. Всем пока!